Снова привет, ребят. Хочу показать прям огромное количество монет. В скобочках. От такого счастья можно просто жрать. не жрать. Эти ролики уже, так скажем, даже меня забавляют снимать их. Насколько оно все не работает. На данный момент перешел на BitTorrent ноду. Вот, за сегодняшние 12 часов он там где-то вечером поставил Вчера уже даже больше, чем 12 часов, получается, прошло. Капнул 1 миллион БТТ «Сатош». Ну, прям, не знаю, внушающе. Да, внушающе. Как бы вот. Статус ноды у меня 6,2 по очкам. Первый раз, когда зашел, было 7,4. Почему-то куда-то проценты ушли. Ну, вот, то есть, время безотказной работы тут в процентах исчисляется. Ну, как бы, не знаю, она мне не мешает, в принципе. Пока компьютер включен, пока она, как бы, там работает, он, в принципе, безотказно будет работать, потому что у меня еще дополнительно стоит манера на майнинге с процессора. Ну, как бы, в миллион раз, естественно, выгоднее, потому что даже там за прошедшие 12 часов он мне накопал 7,30... Ну, почти 30, там, получается, центов. Короче говоря, на данный момент выгоднее все, что вообще, в принципе, существуют всякие там тизерные рекламы, которые там устанавливаются через плагин в Гугле, Ну, как бы, ничего такого, не знаю, показать даже крутого нету. Ну, вот у меня хранилище 220 гигабайт, из них там 300, гигабайт, 300 мегабайт, получается, занято за 12 часов, которые я, вот, так скажем, включил ноду. Ну, полная шляпа, как по мне. Вот обновим, опять посмотрим. Ну, вот, вот такого имел планы э, всякие там, э, вот, рекламки. Ну, как бы, вот, <съех> уже одна копеечка есть здесь, ну, ничего нету получается. Даже, не знаю, одно, одной копейки в рублях. Не то, что там в центах или что-нибудь таком плане. Ну, буду как бы дальше смотреть. Мне, в принципе, не мешает оставлять компьютер включенным. По электроэнергии он не особо то много берет. В общем-то, спасибо всем тех, тем, кто посмотрел мои видео. Будем, не знаю, вместе смотреть, угорать подобных вот вещей. Спасибо.